«Да, да, наконец-то!» Безумный взгляд человека уставился вперед. Туда, где впереди маячила всем известная картинка пресловутой Чернобыльской атомной электростанции. «Я дошел! Сделал это! А вы...» Безумец начал тыкать во все стороны пальцами. «А вы все говорили, не дойдешь! Байки все это! Нет, Монолита!» «А я знал, что есть! Знал! Это он меня позвал!» И я пришел. Пришел, кровосос его возьми! Человек сильно стукнул себя кулаком в грудь. Пальцы соприкоснулись с остальной поверхностью защитного костюма. Послышался отчетливый хруст ломающихся костей. Но ему было все равно. Он уже почти не ощущал ни боли, ни жары, ни холода. Пес у его ног жалобно заскулил, Попытался лизнуть хозяину в ногу. Человек опустил взгляд на землю. И только сейчас заметил надоедливый раздражитель, который отвлек его от собственных размышлений. Он подошел ближе и, хорошенько размахнувшись, пнул животное в бок. Обувь, шипованной поверхностью, впилась в тело существа. Человек потряс ногой, и собака, содрогаясь и визжа от боли, свалилась на землю. Носитель высшего разума глянул на дело ног своих и пренебрежительно улыбнулся. Пес, истекая кровью, еще несколько раз дернулся и затих. Путь по темным и грязным катакомбам станции не доставлял человеку никаких неудобств. По его виду казалось, что ему даже приятно бродить тут. Под ногами шуршали какие-то бумажные отрывки. Изредка попадались полусгнившие трупы крыс и тушканов. Ванело ужасно. Но ходоку было плевать на запахи и окружающую обстановку. Спустя несколько закоулков и поворотов что-то заставило его остановиться. Человек застыл, как изваяние, и принялся тупо разглядывать остановивший его предмет. Он знал, что это. Но совсем не помнил, как это называется и что оно делает. Полупрозрачная сфера напрочь перекрывала коридор, по которому ковылял бродяга. Человек еще разглянул на препятствие и инстинктивно пошагал вперед. Дойдя до непонятного свечения, он даже не удосужился остановиться и подумать, что будет дальше, а слепо последовал прямо в центр аномалии. Ослепительная вспышка бело-молочного цвета и временное затемнение рассудка дезориентировали путника. Он пошатнулся и пропал, оставив от себя лишь непроглядную темноту коридора и автомат с треснувшим прикладом небрежно валяющийся на полу. «Зачем ты пришел сюда?» – раздался мысленный голос. Человек сидел на бетонном полу какого-то заброшенного и полуразрушенного помещения. Кожи на его руках уже почти не осталось. Счетчик Гейгера уже не стрекотал. Он визжал на такой пронзительной ноте, так что слух еле-еле мог уловить ее пор требезжал в руках бродяги, который сидел и тупо глядел на огромный кристалл. «Зачем ты пришел сюда? Какое твое желание?» – снова дала себе знать мысленный голос. Какая-то мысль, словно надоедливая мышь, снова проскользнула в мозгу человека. Он в который раз напрягся, чтобы ухватить ее и больше никогда не упустить. Человек с трудом встал. Руки его тряслись, ноги подкашивались. Счетчик радиации выпал, и стукнувшись экраном о пол, умолк навсегда. Путник сделал несколько шагов по направлению к кристаллу. Протянул обугленную от чудовищной дозы радиации руку. Корявые пальцы коснулись неровных граней монолита. И только теперь он понял, зачем он шел сюда. Зачем столько терпел и страдал. Ему казалось, что он знал все, даже зону со всеми ее загадками и закоулками. Но это была лишь обманчивая иллюзия. Он знал только одно — свое последнее желание. Взгляд его на некоторое время прояснился, и человек придал Кристаллу свою последнюю мысль. Она, пролетев несколько секунд во времени, сложилась в слова «Кто я?». Поверхность монолита покрылась мерцающими полосами. Можно было подумать, что он размышлял перед тем, как вынести свой окончательный вердикт. «Так выясни же это!» – мысленно передал кристалл. Эпилог Сидорович сидел в своем бункере, держа в руках наполовину опорожненную банку энергетического напитка. На двери конторы заверещал электрический звонок. «Какая цель?» — горкнул в микрофон торговец. «Обмен хабара», — механически ответил голос. «Ты чё, слепой? Написано же, что прием артефактов с 10 до 21.00, а сейчас ровно 10 утра. А если у меня такой хабар, какого вы и в глаза не видели?» Ну «Ладно, входи, жгучий пух тебе в одно место». На пороге стоял молодой и, пожалуй, даже симпатичный парнишка со слепительно-голубыми глазами. Общее впечатление портило только одно – взгляд парня был тупо направлен в сторону торговца. «Странный какой-то», – подумал торговец, но вслух говорить ничего не стал, поскольку этого ходака он видел впервые и не имел ни малейшего понятия о его характере и поведении. «Кто ты? Прозвищ у тебя есть?» Сидорович задал разумный в таких случаях вопрос. Парень немного напрягся, видимо, размышляя над поставленной перед ним задачей. Спустя несколько мгновений, его механический, безо всяких интонаций и эмоций, голос донес до торговца. Я – сталкер. Вы слушали рассказ «Я – сталкер». Автор – Владислав Задорожный. Читал Олег Шубин.